Работая над концептом BMW M8 Grand Coupe, инженеры и дизайнеры стремились не только реализовать мечты, но и воплотить амбиции марки. Именно поэтому им удалось создать невероятно утонченный и при этом достаточно агрессивный автомобиль. Он стал своеобразным символом нового независимого, в чем-то даже авангардного подхода, построенного на соединении двух противоположных миров – современной роскоши и классических гонок. Впервые в истории марки свет увидела модель, в которой невероятный потенциал автомобилей M встречается с роскошью и у моделей BMW Premium класса. Формирующееся при этом предвкушение чего-то необычного и ранее невиданного превращает BMW M8 Grand Coupe в самый желанный автомобиль, ощущение ради которого он и был создан. Сильный характер, высочайшее качество исполнения и невероятная динамика, удлиненный капот, плавные линии крыши и укороченная задняя часть формирует стильный и одновременно с этим спортивный облик четырехдверного Grand Coupe. Яркий образ усиливает эксклюзивная многослойная окраска кузова. В цвет солив вер оттенки которого напрямую зависят от угла обзора и меняются от элегантного зеленого до зеленовато-голубого. При созерцании каждого отдельного тона усиливается ощущение роскоши и элегантности. Вместе же они создают эффект северного сияния и наделяют автомобиль BMW невероятной аурой. Все мы периодически читаем о том, как полицейские гоняются по городским улицам за автомобилями нарушителей, пытаясь их остановить и привлечь к ответственности. Эти погони мешают нормальному движению, создают на дорогах аварийные ситуации, иногда длятся по несколько часов и часто заканчиваются драматическими событиями. По статистике, примерно 40% таких погонь завершаются авариями, ранениями или гибелью нескольких участников. А теперь представьте, если бы стражи порядка имели такое устройство, которое могло бы прямо на ходу принудительно останавливаться автомобиль наподобие того как ковбой с помощью лассо ловит дикого мустанга и такое устройство кажется появилось. Оно называется полицейским бампером греплер и сейчас является активным стартапом американского инженера и бизнесмена леонарда стока младшего его рогаткообразное устройство на вид похоже на багажник для велосипеда устанавливается на передней части полицейской машины преследуя автомобиль нарушителя полицейская машина оснащенная греплер подъезжает вплотную и наматывает на заднее колесо сплетенную особым образом желтую такило ленту, которая проворачивается вокруг него и блокирует задний мост. Таким образом, автомобиль как конь стреноживается прямо во время езды. По замыслу автора, использование этого полицейского бампера является более эффективным и безопасным, чем длительная погоня. Ко всему прочему, оно должно предоставить полиции контроль над ситуацией с минимальной опасностью для личного состава. Видеоработы полицейского бампера Греплер, демонстрирующие его эффективность. Утверждается, что автор изобретения проверил его работу в нескольких разноплановых ситуациях и на раз различных автомобилях. Сейчас он пытается продемонстрировать его нескольким заинтересованным ведомством, надеясь получить государственную поддержку и контракт на серийное производство. Volvo представила новую программу моделирования рабочей площадки Volvo Site Simulation, которая использует расширенные данные в режиме реального времени, помогающую клиентам оптимизировать производительность и повысить рентабельность производства. Использование Volvo Site Simulation помогает повысить эффективность и прибыль, предоставляя клиентам инструменты для снижения их общей стоимости тонны добытого материала. Анализируя условия работы и операционные цели, Volvo может предложить консультации по правильной настройке рабочей площадки для оптимальной эффективности использования топлива. Программный продукт Volvo Site Simulation бесплатно предоставляется новым и существующим клиентам через местных дилеров Volvo SE. Используя Volvo Site Simulation, клиенты и дилеры могут совместно создать надежный план развития до начала проекта или уточнить уже существующие операции. Расширенное использование, gps слежения и сбор данных в режиме реального времени означает, что для запуска моделирования требуется меньшее количество входных данных, от градиентов полезной нагрузки и перемещения до Расстояние между двумя точками, Volvo учитывает множество факторов, чтобы рекомендовать конфигурации рабочей площадки, которые обеспечивают более короткие времена цикла и максимальную производительность. Подробные прогнозы владения и эксплуатационных расходов предоставляются с помощью легко читаемых отчетов и анимации. Рекомендации по альтернативным конфигурациям, а также понимание влияния на общие затраты дают клиентам инструменты для разработки оптимальных прогнозов бюджетов и ставок, чтобы они могли больше контролировать свои операции. Похоже, что разработка электрических мини-экскаваторов становится своеобразным трендом среди производителей тяжелой техники. В конце текущего года GSB начнет продажи 19C1 E-TEC, разработанный на базе дизельной модели. Volvo недавно представила концепты компактного электропогрузчика LX2 в связке с аккумуляторным экскаватором EX2, да и другие компании периодически сообщают о проведении работ в данном направлении. Вот и Hyundai Constructions Equipment и Cummins Inc заявили о начале совместных работ по разработке прототипа мини-экскаватора с электроприводом. Согласно заявлению американской компании, мини-экскаватор класса 3,5 тонны будет питаться от литий-ионных аккумуляторных модулей Camis bm 44 и по 4,4 кВт каждой, соединенных в блок мощностью 35 кВт-часов. Данной емкости должно хватить для полноценной работы машины в течение 8-часовой смены. Время полной зарядки составит менее 3 часов. Тестовые испытания прототипа позволяют Hyundai и Cummins оптимизировать энергозаппарат и производительность новой машины, чтобы получить мини-экскаватор, который составит конкуренцию продукции других компаний. Как заявил главный исполнительный вице-президент Hyundai Constructions Equipment и главный технический директор DS Kim, в настоящий момент электромобили активно отвоевывают свою долю на автомобильном рынке, поэтому многие производители воспринимают электрификацию строительной техники как экологически безопасное и экономически устойчивое решение. По мнению компании Hyundai, мини экскаваторы, работающие вблизи жилых районов, городов в ближайшем будущем станут главным кандидатом на электрификацию, чтобы обеспечить требования нулевого уровня выброса вредных веществ в атмосферу и низкого уровня шума. В сообщении не указывается, какой мини-экскаватор Hyundai будет использовать в качестве базы для прототипа. Однако единственной подходящей моделью в производственной линейке корейского производителя является R35Z9A. Вполне возможно, что в ближайшем будущем появится новый тип авиационных двигателей, который не производит вредных выхлопов и не создает шума. Исследователи из Массачусетского технологического института начали разрабатывать технологию ионных двигателей для полетов в атмосфере. На самом деле идея ионных двигателей далеко не нова. НАСА их начала использовать для космических аппаратов еще в 60-х годах прошлого столетия. Однако основным камнем преткновения для их применения в атмосфере в условиях земного притяжения являлась большая масса батарей, необходимо для питания ионного двигателя. И так было до последнего времени. Все авиационные двигатели работают, отталкивая воздух газ назад, чтобы летательный аппарат мог двигаться вперед. Это относится как к самолетам с пропеллерами, так и к реактивным двигателям, выбрасывающим горячие газы. В ионных приводах движение воздуха создается заряженными частицами ионами, которые возникают между двумя высоковольтными электродами. Ионы взаимодействуют с воздухом, создавая ионный ветер, который толкает летательный аппарат вперед. Новое исследования показывает, что некоторые изменения в настройки электрической схемы преобразования энергии могут существенно снизить массу батарей, что в свою очередь позволяет создать источник электроэнергии, пригодный для полетов на ионной тяге в условиях земного притяжения. Для создания необходимой тяги ионного ветра требуется достаточно массивная конструкция, которая утяжеляет летательный аппарат, что крайне нежелательно. Чтобы избежать этого, исследователи разработали облегченную систему электродов. В результате получился самолет с размахом крыльев 5 метров и массой не менее 2,5 килограмм. Разработчики сделали 9 прогонов самолета и в конечном итоге добились 9 секундного полета на расстоянии 45 метров со скоростью 5 метров в секунду также они выяснили что для полета тяги требуется приблизительно 20 секунд максимальный по продолжительности полет был достигнут после использования механической катапульты